Если мы перейдем в другую область, я хотел бы, чтобы вы рассказали, у вас есть… К вас кто это имеет отношение? Вот тот угол, где находится алтарь? Который... Ага. Смотрите, васту, наука васту, это наука, которая не имеет никакого отношения ни к религии, ни к нациям. Она принадлежит абсолютно mm -hmm. э, всем людям, неважно, какого цвета кожи у людей и какого вероисп... какой вероисповедания. У вас то есть статуэтка. Mm -hmm. Что это за статуэтка? Mm -hmm. Это Кубера? Э, нет, это Ганеша. Это Ганеша. Да, это статуэтка Ганеша. Э, вот. Чуть выше поднимите. Да. Э, Ганеша, он просто помогает... Всем студентам, ну, учителям, есть, да. дар слова, памяти. Да. Ясно, хорошо. Так, а, еще раз, э, все-таки к васту это имеет отношение или не имеет? Нет, это имеет отношение к религии. Если мы религии? это возьмем как к васту, да. то это должно быть обязательно в восточном секторе. То есть э, алтарь, те люди, которые молятся, Абсолют. люди, которые поклоняются, они должны, э, алтарь Именно. должен находиться... Только в восточно восточно? восточном или северо-восточном секторе. Uh -huh. не Неважно, какой религии люди, но в северо-восточном и восточном секторах должно, должен находиться алтарь и алтаренная комната. Uh -huh. И если вы произносите молитвы свои, у каждой религии свои молитвы или мантры, обращаясь лицом на восток. Но если у вас в доме, э, ну вы человек религиозный, православный, предположим, да, и вы каждый вечер или каждое утро читаете молитвы, вы не берете планеты, вы берете просто молитвы, тогда это, конечно, уголок для молитвы, для иконок должен быть в северо-восточном северо секторе или в восточном секторе. Uh -huh. вот. Если люди других религий рекомендовано делать то же самое, но если действительно это уже идут индивидуальные просьбы, да, такие как Клакшми обращаются, тогда смотрят на Юго-Восток. Почему обращаются к Клакшми? Ну, во-первых, Лакшми – это богиня богатства, а во-вторых, очень часто просят именно выйти замуж, особенно молодые девушки, да, просят замужество, ну, молодые ребята тоже, кстати. Тогда, тогда да, тогда скорее всего, что надо обращаться как бы лицом на юго-востоке. И так по каждой планете. Но это отдельно, это уже обращение непосредственно к богам. Но если мы берем как науку васту, то это только северо-восточные и восточные сектора. Хорошо, хорошо. Ну, думаю, что пока на этом мы остановимся. Этот сегмент нашей передачи сейчас это идет в записи. Он закончился. И мы продолжим, наверное, в следующей нашей передаче рассматривать то, что называется ядрами, И они нам расскажут, о чем идет речь, как они делаются, как они рисуются, для чего они рисуются, для чего они вешаются. Ну вот в таком ключе. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. До свидания.